Здравствуйте, ребята, начинаем наш сегодняшний вебинар. Меня зовут Андрей Дуйко. Вы можете подробнее информацию обо мне найти, перейдя на мой сайт дуйко.guru. Итак, сегодня я опубликовал пост, в котором написал, приглашаю вас задать мне пост и под данным постом задать мне свой вопрос. Я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре в 18.00 в YouTube несколько слов о том кем я являюсь и что я пытаюсь сказать и так далее <свес> хочется вспомнить хочется вспомнить времена когда появилась первая подзорная труба и когда появилась первая подзорная труба то ее никто не воспринимал всерьез были такие времена когда считали люди что Земля ⁇ центр Вселенной, и вокруг нее крутится или кружится Солнце. Сейчас считается все по-другому. Считалось, что единственная доктрина, которую может изучать человек, это христианская доктрина там, в христианском мире или доктрина ислама в исламском мире. Другого не может существовать. Я хочу сказать о том, что эволюция начала расставлять все на свои места, но если бы мы сейчас вернулись в 15 или 14 век и сказали бы как ясновидящие о том, что придет время и две дырочки из стены будут крутить пропеллер или заряжать автомобиль или будут ездить на э, повозках, у которых нет лошадей, то скорее всего нам бы сказали, что мы не в себе. Поэтому не торопитесь делать выводы, когда вы сталкиваетесь с чем-то незнакомым. Вероятно, я являюсь тем человеком, который говорит о том, что еще возможно неведомо. И возможно, вместо того, чтобы э, сказать, что это бред или чушь, я предлагаю в дальнейшем это все изучать. Может быть взвешивать, может быть пробовать, но не делать вот таких диких, по моему мнению, поспешных выводов. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, наверное, можно назвать чем угодно. Можно назвать алхимией души, психологией, можно назвать ментальным программированием, нейролингвистическим программированием, можно назвать чем угодно. Я же себя не ставлю ни в какие рамки и считаю, что название для той деятельности, которой я занимаюсь, лично я найти, наверное, не могу. Как это все устроено и какое слово в это все больше подходит. Там, не эзотерика Нет. Эзотерика? Ну нет. Магия? Совсем не то. И условно можно сказать, что это, наверное, какое-то новое направление, которое объяснение не имеет ну и наверное для этого всего нужно находить какое-то отдельное особенное слово это ментальные программы или влияние на жизнь с помощью там дыхательных шепотков я не знаю там каких-то вот таких методов которые не могут иметь объяснения но на самом деле объяснение то есть потому что это действует а вот объяснение с позиции наверное с позиции, наверное, нашей современной науки пока нет. Именно поэтому современная наука, сталкиваясь с необычным или тем, что происходит, или то, чем что делают, делают такие люди, как я или сам я персонально, без возможности объяснить это, объясняют это только тем, что этого не должно быть, это все полная ерунда и так далее. Именно поэтому Такие люди, как я, обычно являясь пионерами в каком-то новом направлении, обычно сталкиваются и с недопониманием, и с буллингом, и с критикой, чем-то еще. По поводу коммерции и всего остального. На сегодняшний день мной записано более 240 часов информации, которая абсолютно бесплатно выложена на пяти моих youtube каналах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 друзья мои на моем канале в youtube такое большое количество информации что можно этой информацией полностью изменить свою судьбу есть советы есть философские идеи есть э, гипнотические сеансы есть огромное просто невероятное Большое количество информации перейдя в какой-нибудь мой сайт или перейдя куда-либо вы столкнетесь с тем же самым то есть вот перейдя в telegram вы обратите внимание на то что он бесплатный перейдя в youtube канал вы обратите внимание на то что он бесплатный и большинство роликов не рекламируется где же я зарабатываю деньги я не ставлю на первое место в своей жизни зарабатывание денег на эзотерике тем не менее хочу вам сказать что много очень мной записано эзотерических видео лекций эти эзотерические видео лекции они не бесплатно и тут вопрос почему они не бесплатны? дело в том что в случае если человек создает что-либо и хочет на этом заработать то он имеет право это делать но огромное количество информации есть бесплатно если вам бесплатной информации сложно находить что-либо ценное и вы не хотите потратить свое время для того чтобы эту информацию всю вычитывать просматривать и зондировать то вам придется покупать вот такой семинар какой-либо и начинать обучение более профессионально опять таки хочу сказать вам что я не ставлю задачу продавать вам что-либо а сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне написали, и я сделаю это опять-таки бесплатно. Опять-таки хочу несколько слов сказать о платности и бесплатности. Почему? Очень много людей, начиная видеть популярность мою в YouTube, начинают заниматься буллингом и начинают заниматься критикованием или критикой. Я уважаю людей. У каждого человека своя правда. Каждый человек, который что-либо сказать имеет право это сделать потому что на сегодняшний день есть свобода слова и свобода вероисповедания единственное что я бы хотел чтобы это было обосновано но обосновано или как обосновать с позиции современной науки там написать о том что я шарлатан и придумал шумы которые могут спасти человечество от коронавируса или помочь человечеству не болеть но и сказать что об этом никто не знает и этого скорее всего нет ну я бы хотел сказать следующие слова Ну, попробуйте доказать обратное попробуйте доказать обратное как доказать обратное Пусть, допустим, там ссылка есть на Массачусетский университет или технологический университет, пусть проведет исследование тех шумов, которые я создал, и докажет то, что это не работает. Вот тогда это будет доказательством. А когда это не помогает и этого нет, потому что Массачусетский институт сказал, что такого не существует, но тогда пусть он докажет обратное, что то, что я сделал, исследует и скажет, что это не работает». А на том фоне, что в Массачусетском институте этого нет и нигде нет упоминаний работы этого и так далее, не говорит о том, что я мошенник или аферист. То есть нужно не заниматься буллингом, а заниматься, если вы пытаетесь сказать, что это неправильно, то тогда докажите обратное. То есть возьмите, проведите исследования технологическим институтом, соберите людей, пусть эти люди проверят точно так же как все остальное то есть вот эти высказывания о том что дуйко зарабатывает деньги нет я на том что провожу сейчас вебинар деньги не зарабатываю я зарабатываю деньги на людях несчастных послушайте я бесплатно выпустил видео где говорю о том что там за две минуты уберу боль в позвоночнике после этого пишут: давай это разводняк хорошо тогда кто те люди которые пишут что не разводняк мной куплены люди ну, я не такой богатый человек, чтобы нанимать тысячи людей, которые будут писать комментарии. Если вы считаете по-другому, ну что ж, я вам очень сочувствую. Ну и ладно, одним словом о себе рассказал. Теперь я отвечу на ваши вопросы.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 разве вы знаете что он хочет но он написал мужчина без женщины всегда глупым становится это такая особенность как определить холостого мужчину и не холостую и холостую женщину если женщина ходит и зыркает глазами вот так влево вправо она холостая или не холостая но ищет что-либо если идет и смотрит только вперед то тогда она замужняя если лицо печальное, то замужня если радостная то холостая тоже не факт кстати ну и а с глазами факт я когда-то уже показывал такой пример стоял в аэропорту и говорю своему знакомому человеку говорю смотри сейчас женщины будут идти все холостые проходя мимо меня будут коситься вот так в левую сторону а те которые не холостые или те которые влюблены или те которые с кем-то спят, не будут смотреть. Вот гарантия 100%. После этого ехали женщины, те, которые ехали в Египет для того, чтобы изменять своим мужчинам, зыркали влево, вправо, не поворачиваю голову. так. Мужчины наоборот. Мужчин, если посмотреть на мужчину, то мужчина, он когда становится холостым, то он обычно выглядит так. Когда мужчина холостой, то он выглядит так. Неаккуратный грязненький, одежда одна и та же, помятенький, постоянно одевает на себя одежду, которая некрасива. Мужчины холостые умудряются всегда покупать одежду, которая им не подходит. То есть эта одежда обычно выглядит либо перетянутая живот торчит вперед, либо порвана эта одежда. Но они считают, что это сексуально. На самом деле это просто так влияет на них одиночество. Вот, они нервничают очень сильно, такие мужчины, непонятные поступки делают, могут смеяться громко, выпивают часто. Это все особенности такие. Такие мужчины не хотят давать. То есть, что нужно знать? Нужно давать женщине давать ухаживание давать красивые слова давать, уха, давать там что-либо покупать давать куда-либо водить и так далее вот таким образом это все устроено но у многих мужчин давать не работает а у многих женщин взять не работает вот так и получается что вот эти большие но мешают всем людям не знаю поняли вы или не поняли что такое закрытое сердце закрытое сердце это тепло которого нет в груди вот нет тепло, закрыто сердце. Если холод в середине то сердце закрыто. Доброго вечера, Андрей Андреевич спрашивает, Татьяна Боровик-Лавренко. Я встречаюсь с мужчиной, мы не цикавочи будем, и мы разум. Будете, скорее всего. Людмила Петрова. Андрей Андреевич, можно купить 2-3 метасоника и носить? Хочу 8 десятый, 10 -й можно анжела николенко андрей андреевич подскажите обряд проектор если оплатить за маму подействует на детей 2 и 5 лет да? марина марина здравствуйте очень хочется вернуться домой в украину скажите пожалуйста в харьков можно возвращаться или еще подождать еще нужно подождать аж до конца октября людмила прибор Скажите, пожалуйста, делала обряд сжигания на свече против алкоголизма одному человеку. Уже начали неправильно. Не обряд по сжиганию на свече от алкоголизма, а обряд вытряхивания из человека на свечу. Проблем. Это два разных обряда. Алкоголизм невозможно сжечь на свече. Можно сжечь или вытряхнуть. То есть это два разных таких обряда. Человек начал лечиться. Когда можно будет делать ему новый обряд сжигания на свече других проблем? Нельзя сжигать на свече, можно вытряхивать на свечу. Когда хотите, можно один за одним делать. Тамарья Кименко. Дуже цікавить, коли будут готовы ваши карты. До, скорее всего, 1 ноября, скорее всего, будут готовы. Ирина Шокало. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Оставаться мне в Украине или ехать в Италию? Ехать в Италию.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 хочу оплатить обряд который будет завтра но можно ли его просмотреть в записи так как работаю да людмила пушковская моя дочь хочет приехать жить в италию стоит переезжать скорее всего не нужно к саток сатуна приобрела лечение заклинаниями и у меня есть киста в груди и фиброаденома и фиброаденома какое заклинание читать для грудных желез или для всех видов новообразований в теле можно задать вопрос. Ваши советы работают на сто процентов. Этот код звучит так: мив тире ХАОП. Смотрите, прямо сейчас его вам здесь напишу. мив тире ХАОП. Это заклинание для лечения любых аденом, которые могут находиться в груди и в железе щитовидной и под мышками. Ирина Серафимовна. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень нравится, когда вы читаете что-либо из своей книги. Спасибо. Оксана Хабирова. Пробачьте, мое питание особистое. Че выйду я в иншу Украину во сыны. Че сможет допомогнать родным? Да. Людмила Прибор. У детей огромные финансовые проблемы. Ответил вам уже. Олена Найденко. Стоит ли мне ехать в Норвегию? Стоит ли ехать Олене в Норвегию? Не стоит. Анжела Николенко, подскажите, если оплатить за дочку обряд проектор на ее детей два и пять подействует, дам? Гуля Зайна Габдинова. Многие хотят замуж, а я никак не могу избавиться от сожителя. Вот прямо в глаза сказать, чтобы ушел из моего дома. Прямо духа не хватает. Подскажите, какое действие сделать? Я уже рассказывал на первой ступени. Используйте метод, который называется сжигание на свече. Поставьте свечу на расстоянии и дальше по тексту, как в первой ступени. Вы не хотите приобретать первую ступень, не беда. Найдите семинар в YouTube, который называется «Сжигание на свеч... «Обряд сжигания на свече» от Андрея Дуйко. Просмотрите, я там объясняю подробно, как сжечь на свече свою проблему. И даже рассказываю о том, как там была у меня девушка, и как ее ударили по голове и забрали сковородку. Ну вот такая история, которая никак не, не помню, рассказывала это или нет. Усасная история почему-то вот вспомнилась.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 В такой ментальной медицине существует метод, который называется «в эзотерической гомеопатии я его даю». Это метод горького. Необходимо представлять, будто вы пьете и, или представляете, будто у вас в груди, вернее не в груди, а в животе, есть ощущение, будто там находится и разливается горечь. Вот прямо от поджелудочной железы в левую сторону, в желудок. После этого в поджелудочную железу, в 12 кишку, переходит в тонкую кишку, после чего в толстую кишку, пятипалую, и а, слепую и так далее. После этого вот таким образом можете это делать. Если это делать на протяжении дня 5-10 раз, то глисты из вас выйдут. Метод проверен. Татьяна Макр, Также этот метод можно использовать для похудения. Он ментально эзотерический. Имеет ли это объяснение какое-либо? С позиции психосоматики никакого. С позиции эзотерики имеет метод. Там считается, что если человек представляет сладкое, к сладкой жизни. Если горькое, к горькой. Если у человека очень горькая жизнь, он ест плохую пищу, так он спускается ниже и так далее, бла-бла-бла. Появляются там глистные инвазии, которые являются там бла-бла-бла чем-то. После чего человек может себя вылечить, если он представляет горькое в своем теле, в месте, где находятся глистные инвазии. Виктор, опять-таки, здесь такой вот вопрос.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 Ну и сейчас об этом говорят наталья андреевская извините что пристаю с николаевым но здесь живем а вокруг творится жуть город закрыли пугают наступлением чего нам ожидать будет ли наступление усилиться ли обстрелы безгранично верю и жду что исполнится ваше предсказание в конце августа здесь перестанут стрелять скорее всего так и будет флора Лешок, у меня миноров в форме елочки если установить свечи одинаковые то когда свечи догорают самая верхняя Сгорает полностью, а свечи, которые по бокам не сгорают. У нас в квартире что-то нехорошо. Нет, это неудачная минора. Минора должна выглядеть вот таким образом, вот ровненькая. Не зажигайте. Одну можете зажигать свечечку в субботу или в пятницу вечером, чтобы она до следующего дня горела. Почему так считается? Считается, что Бог целый, целую неделю занят. А когда свечка горит, то в этот момент он обращает внимание на тех, у кого горит свеча в окне. А об этом сказал, насколько я помню, Давид. Свеча Батунен, Светлана Бутенко, здравствуйте, мы вынужденные переселенцы из Мариуполя, скажите, мы вернемся домой, да, Мария Хорцева, но не в этом году, мужчина познакомился со мной через интернет, общаемся больше полугода, он в Польше, приехать не может, не может, потом выехать, говорит, что приеду к нему на несколько дней, все устройство и дорога на нем, скажите, стоит ли мне к нему ехать, мой ли это мужчина не хочет общаться или ошибиться, спасибо за ответ, не стоит бояться чего-либо в вашей жизни, это шанс, едьте, будет не ваш, приедете, что с вами, ничего страшного, вас же никто не заставляет ничего делать, дайте шанс своей жизни, дайте шанс, конечно едьте. Татьяна, просто сказать, мой мужчина, не мой, да вы так никогда не найдете, ни своего, ни не своего, ваш страх мешает вам двигаться дальше. Здравствуйте. можно ли носить кулон анг Да. марафон 8 вы поддерживаете да спасибо большое за ответ пожалуйста. стоит ли выезжать из суммы будет на него наступление не будет на суммы наступления ирина сукач два года подряд у моей сестры наташи через 7 месяцев обострение ее болезни а раньше было ежемесячно обострение шизофрения она инвалид второй группы с детства пожизненно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 В детских садах. Катюша, Фриско, стоит ли мне менить, менять род деятельности? Получится у меня. Мне 36 лет начинающая по образованию, бухгалтер, работаю в офисе в юности, занимаюсь атлетикой, после родов занимаюсь йогой правильно. Сейчас учиться в школу на реабилитацию в Польше. Правильно делаете Чем вам хорошо заниматься? Сейчас скажу. Вам хорошо заниматься... ресторанным бизнесом хорошо заниматься образовательным бизнесом хорошо заниматься вы правильным путем идете Светлана Ашацких Обожаю вам тики счастья подскажите будь ласка в цей час реставрация будинку цехрошита зусилены дарма вклады нет мы проживаем в Киевские области дякую за увагу правильно сделайте сейчас сможете это все делать делайте все в порядке Инга вриор принцесс Андрей Андреевич Добрый день Расскажите почему наш мир мужской неужели из-за Евы есть книга такая Нараяна в этой книге описывается такие события Жили, жил король. Этот король проживал на территории этого, это был король королем Индов. Он был руководителем всей эволюции и всей цивилизации. И он дал обед, Он дал обет, чтобы люди никогда не потребляли мясную пищу и были очень добрыми и хорошими людьми. Он также проводил определенные ритуалы, делал это самостоятельно. И люди, которые жили во всем мире, они все жили в состоянии радости. У него было двое сыновей. Эти двое сыновей, они начали есть мясо. И те люди, которые находились рядом с этим человеком, они сказали, твои дети едят мясо. Но когда он хотел им запретить или выгнать, оказалось, что и они едят мясо, и все люди, которые в королевстве, у них тоже едят мясо. И появилось огромное количество людей, которые начали есть мясо. Почему так произошло? Потому что был один период и перешел в период кали-юги. То есть завершился период духовного развития до максимума дошло и перешло в состояние кали-юги. После этого этот царь понял, что мир катится в пропасть, что спасти этот мир не будет возможности никаким образом. И он решил все взорвать. То есть он взял мужчину и женщину, взял их из королевства этих осознанных мужчину, занимающийся йогой, и женщину, осознанную, которая занималась не ела мясо, будучи в стране, которая поедала мясо. Когда начали есть мясо, все начало очень деградировать. И он решил сделать так. Он взял и построил для них отдельное государство, там сделал прекрасный сад, после чего решил, что он взорвет и уничтожит весь мир. И уничтожит себя вместе с этим миром. Сохранится только вот этот мужчина и эта женщина. И после этого это взорвал, все, и осталось только мужчина и женщина. Это было Адамом и Евой. Ну и дальше историю мы эту знаем. На самом деле это не выдуманная история. Она написана или описана на Раяне. И такая она написана до, за тысячу лет до появления истории наверное или за 3000 лет до появления истории об адаме и евы и так далее опять-таки хочу сказать что это ну бездоказательно все и ну история интересна можно ли находясь в эпоху калиюги не едя мяса привести свое состояние нравственности к высокой духовности или состояние сердца к духовности в эпохе калиюги только сознанием и чувствами можно что-либо изменить у человека изменить же это диетой или изменить еще чем-то невозможно поэтому не заморачивайтесь если вы вегетарианцы очень хорошо если вы не вегетарианцы тоже очень хорошо поэтому не из-за евы ева была хорошая в общем-то и адам был хороший в некоторых книгах таких теосовских сказано, что жил Адам, он смотрел лицом вперед, а Ева все время смотрела лицом назад. И они были суть одного. То есть это было как аморфное существо, которое было одновременно и мужчиной, и женщиной. И потом ее отделили. Именно поэтому женщина она должна быть склона к тому, чтобы вспоминать все время там, казнить все время мужчина чтобы все время думать о том как о том что и так далее но ну, это особенности вот такого характера но на самом деле ну я не могу сказать что это буквально должно относиться и к мужчине и к женщине возможно ну, в большинстве своем люди настолько интересные настолько разнообразные настолько удивительные что всякое бывает есть люди которые не помнят о прошлом есть люди которые бесконечно копаются есть люди которые думают только о будущем есть люди которые фантазируют и не о сегодняшнем не о прошлом мир он разноцветен в этом мире огромное количество тысячи вариаций и в этом он прекрасен катя фисько Фриско. мы живем с семьей четыре года в польше но муж все рвется дальше в приехал по карте поляка сейчас можно спокойно получить гражданство в Украине родные своя квартира где будет лучше для в Польше или ехать в Украину в Польше будет лучше или ехать дальше и ехать дальше тоже хорошо и это будет лучше тоже Анжела Николенко в Одессе работаю кассиром валют в обменном пункте подскажите может уехать в Ирландию на заработки Нет, не надо уезжать, будет плохо вам. Наталья Фомичова. Андрей Андреевич за вашу постоянную поддержку в такой нелегкий для нас час. Будь ласка, скажите, когда закончится эта война и прийдет мир в наши домовки. Война закончится, закончится 20-30 чисел февраля 2000.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 Сложный час, ничего страшного. Это все пройдет, все проходит, поверьте мне. Лена Малахова. «Какие с эзотерической точки зрения цветы лучше выращивать в квартире?» «Алоэ» хорошо выращивать. Очень хорошо, чтобы было такое растение, которое будет похоже на елочку. «Фикус» считается священным растением. Если полить фикус на Новый год а, сгущенкой, загадать желание и слезать, то желание исполнится». Дальше это толстянка, можно оторвать от толстянки листочек, положить себе в рот, думать о человеке, который вам деньги не отдает или вы хотите, чтобы этот человек думал о вас, и этот человек будет думать о вас, вот. Марина Васильева, встречусь я с парнем Виталием, если у нас совместное будущее? Нету совместного будущего с Виталием. Ольга Терскин, смотрю ваши вебинары, нравится, что велела и слышала в настоящее время, живу на Кипре. Паспорт России, но родом из Украины, Луганской области. Вот все родные на Украине, а сын с невесткой, Санкт-Петербург. Хотелось жить на Украине, но сейчас война. Может попытаться гражданство Украины получить. Уж так не хочется теперь русский мир после всех этих ужасов. Скорее всего, после окончания войны уже это будет невозможно. Сейчас пробуйте. Марина Васильевна, подскажите, пожалуйста, стоит ли мне удалять родинку над пупком? стоит алла кобзаррен будет безопасно все в порядке алла кобзаренко после прохождения седьмого марафона приобрела серебряный браслет со всеми талисманами и кольцо наг подскажите как правильно носить чтобы можно было прочесть нак на кольце или наоборот неважно вообще лучше чтобы читать любовь осипова когда освободят ЗАС, нас в Никополе каждый день уже месяц обстреливают оттуда через водохранилище 7 километров, Обложила всю квартиру защитными символами. У дочки дом будет в порядке, будет в порядке, но лучше на время переехать в более безопасное место. Все останутся живы, но лучше, серьезно, для психики переехать. Потом это все нужно будет лечить годами. Эти нервы, постоянное напряжение, эти бабахи, ужас. Виолетта Толочко, я вдова, в сентябре будет 2 года, с мужем 29 лет, семейную жизнь вспоминаю как страшный сон, подскажите, у меня осталось свадебное платье и фото. что правильно сделать, когда, не надо сжигать, когда вы выйдете замуж, то выходите в нем, ничего страшного, если вы надумаете выйти замуж, то я вот на вас смотрю, вы очень красивая женщина, другая жизнь будет другой, я вам обещаю, что выйдете замуж, и это будет уникальный хороший мужчина скорее всего работающий врачом и будет у вас прям великолепная жизнь будет сдувать с вас пылинки а вы ничем не будете заниматься только йогой лариса Дин валюк я живу в италии 20 лет подскажите рафаэль это моя судьба или когда вы будем жить вместе скорее всего жить вместе будете сейчас посмотрю на вашу мосечку да вы красивая женщина скорее всего рафаэль хорошо будет относиться Фулитко Марьяна. Хочу задать такой вопрос. Если человек должен был мне деньги, он возвращает мне их. Что мне говорить? Ничего. Чтобы не притянуть его энергию ко мне. Это ваши деньги, он отдает ваши. Ничего не притянете. Анна Орел. Очень беспокоит перспектива Одессы, Все ли у нас в городе будет хорошо? Не захватят Одессу русские войска. Нет, не захватят. В Одессе безопасно оставаться. Марина Помацалюк, чего чекает моему мисту Никополь долго нас будут обстреливать все изменится на краще, аж до конца будут обстреливать августа, аж до где-то 15-20 сентября, лучше в более тихое место переехать. Люля, Юлия Козленко, у вас же есть возможность выехать, ну не сидите там, выйдьте куда-то, в Черка, такая там рядом область там. В Полтавскую область можно выехать. Можно выехать в Черновецкую область, в Ивано-Франковскую. Юлия Козленко, подскажите, хочу выйти замуж? И не ошибиться в выборе. Сейчас встречаюсь с Сергеем. Быть с ним или лучше ждать лучшего? Быть с ним. Хороший мужчина вас любит. Так, на вас посмотрю. Ой, красивая какая!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 Ничего нельзя, ничего не нужно делать. Дело в том, что такая кутя и такое вино, оно не ваше. Вы его должны вылить, сказать предки, заберите кутю и вино, ну и держать его или там хранить нет никакого смысла. Если оно скисло или испортилось, положите в кулек и выбросьте в мусорку. Вам за это ничего не будет.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 заболевания гипер не гипо, а гиперфункции щитовидной железы. При гиперфункции щитовидной железы голодать нельзя категорически, почему? Потому что происходит э, происходит инфицирование, происходит э, очень мощное кровоснабжение мозга, может вызвать гиперплазию, Мозжечка, там, новообразование, гипофиза и так далее. Не стоит этого делать. Голодать при гиперфункции щитовидной железы не нужно. Мила Мичель, нужно ли мне переехать в Германию? Нет. Просто дякую, что вы в моем житте. Життя изменилось, изменюется. Мыру всем добра дякую. Дуже приемно чуты ваши слова. Надя Камаева-Челманкина, я второй раз замужем, уже 11 лет и всегда была за семью, старалась быть хорошей женой, но в последнее время так устала бороться за свою семью. Ему скоро 70 лет, хочу переждать этот сложный для него возраст, а там видно будет, но хочу вашего совета, возможно все равно ничего хорошего меня не ждет. Вас ждет хорошая жизнь, у вас вместе с этим человеком. Все хорошо. И все будет хорошо. Правда, я вам говорю. Я знаю, как вам сложно. Находите больше в жизни радость. Татьяна Бондаренко, пупсуй. Можно пересмотреть 20 уровней духовного развития, да? Марина Брайт. Очень хочу уволиться с работы и начать свой бизнес. Скажите, как мне лучше развиваться? Кручусь вокруг для около. Какой хороший какой бизнес вам нужно, каким бизнесом вам нужно заниматься? Вам хорошо будет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 людмила людмила А на херсонской области вообще непонятно стало кто куда идет все будет понятно дождитесь конца этого месяца светлана кучер очень печально что опять вебинар может превратиться в час гадания хотелось бы слушать любимую тему отличные слова как ставить цели не нужно ставить цели это мешает нашей одной глобальной цели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 Вика Полторакова, подскажите, хочу закончить курсы в бьюти-индустрии, получится, да? Алла Рикеда, вашему дому, моей единственная дочь с парнем 22 февраля, улетели в отпуск, сейчас они в Германии, вернутся ли они домой или им стоит там оставаться? Очень переживаю, они у меня замечательные, им лучше вернуться анна Сабанюк, у нас есть бабушка у нее тяжелый характер тяжелая энергетика все бы ничего мы понимаем возраст плюс у нее тяжелая жизнь но она всем нам в семье детям внукам желает тоже тяжелой жизни у нас все не складывается постоянные проблемы и по ней видно что она этому радуется как нам защититься не нужно защищаться утром садитесь складываете руки и говорите ты моя мамочка или ты моя тещенька ты мое солнце ты моя радость ты моя любовь пусть у тебя все двери откроются пусть в твоем характере появятся цветочки пусть в мозгах появится ум и вот так вот так пусть со слова этих начинайте когда появится здесь тепло и к ней тепло то это все изменится делайте 7 дней на 8 на сто процентов становится другой Ирина Кисницкая, 71 СНГ, завтра с вами проектор. Слушала все лекции по обновленной ступени «Практикую коды». У меня вопрос, через какое время можно приступать ко второй? Когда появляется идея приступать ко второй, время пришло. И если у меня дар, картам второй есть.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 Людмила Коваль, объясните, пожалуйста, с самого детства, когда обращалась к своему второму я или внутреннему ребенку и ругаю его, становится легче. Когда прижимаю, глажу и дарю подарки, чувствую себя плохо. Все наоборот, что это?» Это говорит о том, что вам не нужно использовать данный метод, и это говорит о том, что вы не живете своей жизнью. Обращаясь к тому, кого вы считаете внутренним ребенком, вы, скорее всего, обращаетесь не к себе, а к придуманному образу, который не соответствует действительности. А также, возможно, в этот придуманный образ является элементом подселения, который вам навязали во время какого-либо ритуала. Ведь сами вы не могли это придумать. Поэтому я хочу вам сказать, что делайте это через призму вашего духовного имени. Попробуйте, если вы умеете пообщаться с этим ребенком, спросить его имя и фамилию, также кто его вам навязал и так далее. Какую он ставит задачу, что проживает или находится у вас в вашем вот таком виртуальном мире. Галина Талай, сколько времени будет обряд проекта работать для повторного про прохождения? Будет работать 100 следующих лет. Даже после вашей смерти обряд проекта будет работать с вас». Марина Васильева, встречаюсь с парнем Виталием, если у нас совместное будущее? Да. Помогите, я просто умоляю, моя душа не выдерживает боли, я испытываю. Моя дочь меня ненавидит и считает за маму, после познакомилась с нахаркой, как она называет. Эта женщина настраивает мою дочь, я уже задавала вопрос, получила ответ, складывать ладошки и говорит, ты мое солнышко, я это все проделывала, но результата нет. Не проделывала, а ежедневно по пять раз. О чем вы? Вы один раз сделали и забыли, нет. Это нужно делать, засекайте время 10 минут и 10 минуту так. Ты мое солнышко, ты моя зайка, мама, пусть в твоих глазах мама будет хорошей, пусть твое сердце к маме потянется, пусть ручками к маме, представляете, будто она тянется. Вот так, раскрывайте это. Других вариантов никаких. Наталья Паздник. У меня болеет отец, у него деменция. Можно ли ему помочь и чем?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 на заметно улучшится общее состояние Наталья Ковальчук Аир можно давать прошла вторую две обновленные ступени работы с практиками хочу спросить совета столкнулась с вопросом на который не могу найти ответ я работаю тренером но хочу сменить работу но не уверена в поисках стоит ли искать работу по профилю или сменить род деятельности ищите по профилю все получится найдете хорошую работу все в порядке здравствуйте зульфия 47 лет поеду в америку когда-нибудь нет скорее всего не поедете Зачем она вам нужна-то америка это навязчивая идея у вас алина Карловская. подскажите как лучше оставаться с детьми на украине или ехать за границу на данный момент муж там работает заранее спасибо Показывает, что не нужно ехать. Владимир Дубовой, здравствуйте, дочка, возраст 14 лет. Поставлен диагноз киария, опушение мозжечка к позвоночнику. Уже сейчас сильные головные боли, панические атаки, гипертония с потерей сознания. Можно ли вылечить без операции, эзотерически или как-то по-другому? Берете и делайте, как я вас научу. Берете тряпочку, ее в водичке, мягкую тряпку, можно полотенце, ее в воде окунайте в холодное, отжимаете. Вокруг головы обматываете, и сверху теплый ткань. И пусть лежит. Лежит где-то 30-40 минут. После чего снимаете первую тряпку, снимаете вторую, волосы вытираете. Делает так ежедневно. Все это время принимать препарат, который называется Каолин. По одной чайной ложке на стакан воды 3 раза в день. И такой диагноз можно будет убрать. Еще второй вариант. При любых опухолях или опущениях мозга необходимо надо взять металлическую трубку, вот смотрите, надо взять металлическую трубку или металлические иголочки или металлическую трубку и стоять либо на иголках металлических, либо вот так на трубку поставить ножки разутые и катать вот эту металлическую трубку вот если катать стопами такую металлическую трубку то опущение мозга или мозжечка исчезнет все станет на свои места а вы знаете что есть необычный такой метод эзотерический можно его тоже назвать эзотерическим в случае если женщина не может выйти замуж я когда-то был в индии и там видел как один из лам тамильских, ну он себя называл ламой, на самом деле я сомневаюсь, что он был ламой, давал советы и говорит одной женщине, она говорит, я не могу выйти замуж, что мне делать, я такая, я уже готова, говорит, пойти там пятой женой куда-нибудь, а он говорит, возьми деревянную палку и этой деревянной палкой каждый день катай свои стопы по деревянной палке и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 здравствуйте что вы думаете о школе мышления арестовича и в общем-то его а его философских взглядах я считаю что если бы не было арестовича то все бы люди были бы в истерике не стоит забывать что государство оно не должно только воевать если бы все воевали то тогда некому было бы поддерживать очах смотрите есть очаг и там огонь это государство А в государстве есть бизнес а бизнес строится не только в том чтобы люди работали он строится в том чтобы люди и не только в том чтобы воевали а еще и отдыхали именно поэтому должны работать и артисты и должны работать музыканты и должны работать те кто занимается живописью и должны работать тех кто занимается ресторанным бизнесом и должны работать люди это все называется Человек не может работать, ему нужно отдыхать. Человек должен и работать, и отдыхать. Человек должен строить эту страну и поддерживать ее в тяжелое время и так далее. Но если все впадают в истерику, обычно это задача деструктивных сил, то все сжимаются. Если сжимаются, то это уже проигрыш. Потому что считается, что если напугать кого-либо, то тогда тот, кто напуган, уже 100% проиграет. Поэтому одна из задач напугать. Арестович же работает по принципу расслабить и разжижить. Его все слова устроены по принципу нейролингвистического программирования. Он говорит тихо, он говорит успокаивая, я с ним абсолютно согласен, и его задачи или его идеи, о которых он говорит, а он говорит, они известны, в общем-то, совершенно понятны. Могут ли они сделать человека счастливым? но ну, я могу сказать что где-то да но где-то это может привести и к неврастении тоже а, сами его идеи тоже интересны, мне они нравятся семинары недорогие стоит ли сохранять отношения с мужем будем ли мы счастливы с ним или он никогда не остепенится и будет гулять будете счастливы с ним ну, гуляет, знаете, только до определенного времени, а вы меньше об этом думаете. Никак нога не заживает, подскажите сахарный диабет. Эндокринолог, правильный подбор препаратов, метформинтам или глюкофаж, правильной дозировки, но и альфа-липоевая кислота. Что вы от меня хотите? Рутин ну вот так обратитесь к флибологам, пусть они посмотрят если совсем все гниет то начинайте смакивать инсулин ваткой и прямо эти раны которые появляются обрабатывайте у меня есть препарат он называется этот препарат мази антитров если появляются трофические язвы можете этой мазью обрабатывать очень хорошего ну, наверное, очень хороший, очень необычный продукт, очень рекомендую, трофические язвы там за неделю, за две недели исчезают. Ольга Алиева. Здравствуйте, будьте добры, мучает вопрос о будущем. Мне уже 53, похоже, предстоит увольнение, устроюсь на достойную работу, смогу ли приобрести жилье? Быстро нет, но жилье у вас и работа будет. В харькове волонтер старается помогать людям как служится его судьба сможет скоро создать семью судьба сложится хорошо семью в скором времени сложится все будет хорошо я желаю вам успеха я желаю вам успеха сегодня вы можете сделать добро сделайте добро после того когда кончится данный вебинар возьмите видео которое вам понравится на моем канале и опубликуйте его на своей странице facebook таким образом вы сможете меня отблагодарить скажите вам понравился тот вебинар который сегодня у нас прошел он был для вас полезным у вас появились какие-либо идеи вообще интересно вам было или нет Смерть не имеет силы, я не перерождаюсь, не рекарнирую. Э, я это я, но я оно, и я мы, а вы кто ведьмы, но я человек. Я считаю это лечится, вот это то, что у вас происходит, это то, что приносит вам страдания, вы не вы, я не я, это называется мимикрия, то есть это называется раздвоение личности обычно является синдромом психическим. Вам можно помочь там препаратами. Эти препараты мне даже известны. Если есть галлюцинации, то там циклодол, там можно галоперидол. Ну, есть ряд препаратов, они не очень эффективные. Там можно там Сираквель начать принимать, то есть может врач назначить вам правильные препараты и вам, зачем вам страдать, вы будете себя хорошо чувствовать, мучаете и себя, и окружаясь. Я желаю вам успеха, еще раз хочу сказать о завтрашнем вебинаре, который называется у нас семинар-проектор. Если вы хотите изменить судьбу и хотите, чтобы я вам в этом помог, переходите к моему семинару, который я завтра буду проводить в 2 часа дня. Он называется «Семинар Проектор». Почитайте о нем на моем сайте. Сейчас прямо указан этот сайт здесь в прикрепленном сообщении. Здравствуйте, друзья, еще больше информации на моем сайте duiko.guru. Приходите и обязательно участвуйте в завтрашнем вебинаре. Я буду вас рад видеть. Я думаю, что а, это эффективно изменит вашу судьбу в лучшую сторону. Ну что ж, я желаю всем радости, счастливой жизни. Терпите, держитесь, крепитесь. Иисус Христос терпел и людям велел. Всегда помните, что путь к счастью очень часто проходит через стенания, переживания, боль и страдания. Если эти страдания и боль, переживания перенести перенести до да так чтобы не стонать как аленушка на которую дул в свое время дед мороз своим холодом но она говорила все равно нормально то есть она переносила стенания то тогда получишь вот такого иванушку да еще в придачу большое количество хорошей жизни поэтому переносите стенания страдания старайтесь радуйтесь не расползайтесь не бойтесь не особо подойти духом всегда за темной ночью идет свет всегда за холодом идет тепло жизнь все равно меняется и всегда все плохое рано или поздно заканчивается поэтому немного терпения все будет хорошо до свидания друзья